Всем привет дорогие друзья, с вами яблочный эксперт и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать как же не подхватить вирус на вашем iPhone или iPad. Пожалуй начнем с того, что э, есть всего три фактора, э, как может подхватить вирус и я к этому сейчас подойду Первое хочется сказать то, что Система iOS сделана так, что здесь не нужен никаких антивирусов, у нее еще система не глючная, она стабильная, очень быстро работает, без всяких нареканий по сути. Но есть, конечно, для всех устройств вредоносные сайты, это Content18, всякие порно там и тому подобное. То есть первое, это что не нужно делать, это смотреть порно. Вот И тогда ваше устройство не будет лагать, будет нормально работать, никаких вирусников, вы даже не думаете об этом. Вот. Но если же вы надумаете смотреть, то лучше смотрите через сторонние браузеры, а не через браузер Safari. Браузер Safari используйте для нормального контента. Используйте сторонний, вот допустим, Puffin, он сам по себе быстрый. То есть и встроенный VPN, по сути, вы можете лазить как в ВКонтакте, так и где-либо на других сайтах. Он очень удобный, классный и быстрый в использовании. То есть это был второй фактор. Третий вариант, это не ставьте джелбрейк. Джелбрейк сам по себе не всегда уживается с телефоном. То есть либо же сначала телефон становится кирпичом, либо же потом со временем может превратиться в кирпич. То есть что я этим имею в виду это зависит на яблоке, вечная перезагрузка или на шнурке iTunes. Вот. Эти три вот фишки соблюдайте, то есть не смотрите ограниченный контент 18+, имеется в виду порно на сторонних источниках, особенно в браузере Safari, если будете смотреть, то смотрите на сторонних браузерах, то есть, скажем, скачивайте там уже смотрите, то есть он будет принимать удар на себя, а не в целом на саму систему. И также не ставьте jailbreak, я думаю, это уже давно в прошлом, кто их вообще сейчас использует, то есть такое, не думаю, что это столь важно. Вот в принципе и все, и вам не нужно никаких антивирусов, забудьте об этом, телефоны классно работают, планшеты, именно iOS устройство от компании Apple. Что касается Android, конечно, этого не могу сказать, к сожалению, там много других нюансов, но не об этом. Вот в принципе и все, если вам понравилось видео, оценивайте уже своими пальцами, как вам там понравилось, а нет, оставляйте комментарии, для меня это важно. Прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропускать на мои новые видео. И также не забывайте подписываться на мои соцсети. ВК и Инстаграм будут ссылки закреплены в комментарии под видео. Всем пока.